So Russian! Всем привет! Меня зовут Илья, и сегодня мы выучим несколько разговорных слов, которые помогут вам говорить как носитель русского языка. <пит> И начну я с того, что слова, которые мы сегодня выучим, желательно употреблять в разговорной, неформальной речи. Ну, например, с семьей, друзьями или другими близкими людьми. В этих словах нет ничего страшного, однако, если вы хотите грамотно разговаривать, хотите грамотную речь, то лучше этих слов избегать. Начнем мы со слов-паразитов. Итак, первое слово и мое самое любимое, ну, в смысле, я сам его постоянно произношу, без конца. Это слово типа, используется оно по аналогии с английским like, ну или буквально там, где вам вздумается. Например, мне типа хочется пойти в кино, но денег у меня типа нет, и я такой типа, что за жизнь? Да, фразы и я такой типа, или и я типа, на английский переводится фразой I am like. Страшно представить, но буквально так я и разговариваю в жизни. По возможности, конечно, нужно избавляться от этого слова, но, во всяком случае, злоупотреблять им не стоит. Следующее слово – это слово «ну». Употребляется оно по аналогии с английским «well». Когда вы не знаете, как продолжить фразу или думаете, с чего начать говорить, вы можете сделать паузу и сказать «ну…» «Ну…» но... «Ну…» но... Ну, например, вы отвечаете на экзамене. Ну, «ы» никогда не пишется после «ж», «ш» и «х». Вот. Да, кстати, запомните это правило, оно наверняка вам пригодится. Слово «вот» и, да, не путайте его с английским вот никогда. Это слово употребляется в нескольких случаях. В предыдущем примере «вот» стоит после утверждения и сообщать собеседнику о том, что вы закончили говорить или подводите итог вашего сообщения. Можно сказать слово «вот» посреди предложения после какого-то утверждения, а потом продолжить говорить. Например, «Где ты был?», «Я ходил в магазин», «Вот», «Купил хлеб», «Молоко», в общем, все, как ты просил, «Вот». У слова «вот» больше значений, но мы их разберем в другом выпуске. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии или посылайте на почту. Она указана в описании к видео. Если это видео было полезным для вас, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи. Вот.